Открытый диалог. диалог. Диалог. С Александром Непомнящим. Наш эфир продолжает программа «Открытый диалог с Александром Непомнящим». Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, добрый день, Сергей. Я надеюсь, вас не смутило то, чтобы вашу программу предварили вот такой ханукальной заставкой, поскольку нам с вами не доведется встретиться в эфире до хануки мне хочется поздравить вас и всех израильтян и всех евреев всего мира с наступающим светлым праздником хануки большое спасибо и конечно, я присоединяюсь к вашему поздравлению поздравляю и всех наших слушателей празднующих хануку с праздником который наступит собственно в воскресенье и в воскресенье мы зажжем первую свечу хануки праздник нашей победы одной из наших древних первых побед в войне за независимость и национальное освобождение Замечательный праздник Хануки И э, сегодня праздник детей, савивонов, волчков э, Хануки Гелт, обязательных, э, вкусных латкес и других сладостей, пончиков и так далее Мы сейчас э, перейдем к вопросам, которые запланировали Но у нас есть да. телефонный звонок, я не знаю по какому да. поводу Давайте да. попробуем э, выяснить чтобы не держать радиослушателя на линии долго. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу вот такой вопрос задать. Возможен ли вот такой сценарий с этими документами, которые задерживает Пелоси? Ведь за всем этим, в общем-то, стоит штаб сопротивления во главе с Клинтоном, Обамой и так далее. Не успевает только завершиться одно дело, как уже готово следующее и так далее. Не может ли быть вот такой вот сценарий, что Пелоси задержит эти документы, до тех пор, пока не произойдут новые перевыборы. Если выберут выберу Трампа снова, на что мы все надеемся, А, но... а в Сенат перейдет... Перевыборы... Спасибо, все, я понял вопрос. Но это все продолжение темы, которую мы обсуждали до этого. У нас свои передряги тут происходят. У нас Где свои... Можно ответить, можно ответить на вопрос, чтобы не держать неведение слушательницы, и потом мы продолжим. уже тогда. Есть такой вариант, есть такая теория, что демократы рассчитывают что большинство в сенате перейдет к ним и тогда сенат будет действовать по правилам установленным чаком шумером но, в общем есть такая теория теоретически все возможно но все-таки сейчас речь не о наших проблемах а о том что происходит в израиле там тоже драматическая ситуация выборы перевыборы бесконечные так текущие предвыборные новости вот с этого мы начнем Увы, да, действительно, как бы, но ну, стало все настолько связано. То есть сегодня э, мы, израильтяне, с, с огромным интересом следим за тем, что происходит в Америке, потому что понимаем, насколько важно происходящее у вас, для нас тоже. Ведь э, у Израиля никогда не было такого надежного и сильного друга, как э, президент Трамп. И, конечно, его замены на кого-нибудь кого демократов, которые сегодня давно уже не являются демократами, скажем, образца, там, 15-20-летней 20 давности, это люди, которых представляют такие персонажи, как ильханамар Амар или Рашид Аталайб. Вот, Конечно, для израильтян это просто ужас и кошмар, представить себе только, что такое может случиться. И поэтому, конечно, для нас сегодня ситуация в Америке — это тоже часть нашей, наших актуалей, которые нам очень-очень важны, недаром есть такой шуточный сайт новостной израильский fake, fake juice то есть вроде как такие фейковые новости и вот я сегодня читал у них что израильский верховный суд отменил назначение мы об этом еще немножко поговорим позже генерального прокурора сделанного Амирома Маханы, а также назначение Натаньяо Трампа и Балансару. в общем всех самых главных своих врагов наши левые отменили вот. Ну а переходя к нашим делам, э, у нас начинает потихоньку разогреваться предвыборная пора. И э, вот буквально сегодня нас порадовали маленькие правые партии, израильские, тем, что, по крайней мере, часть из них э, собираются объединиться. Сейчас я объясню, в чем дело. Э, справа от Ликуда, как вы знаете, существует некоторое количество э, религиозно-сионистских партий, более правых, чем Ликуд более таких как преданных стране Израиля с одной стороны и, и, и традиции народа Израиля, с другой стороны, к сожалению, там идет постоянное дробление, на, э, в основе которого, конечно, нет какой-то особенной идеологии. Идеологические различия между всеми этими партиями не такие уж большие. Это больше речь идет о личных амбициях. Проблема в том, что всего э, и вот дво, дво, Пара выборов, и прошедших подряд, нам показало очень четко. У них на всех приходится примерно 7 мандатов. Семь мандатов, при том, что для того, чтобы попасть в НСОД, нужно иметь как минимум 4. Четыре. Меньше четырех ты не попадаешь в НСОД, просто твоя партия как бы сгорает со всеми голосами. И все голоса проголосовавших за тебя идут в помой. Так вот, на первых выборах эта самая вот как бы масса религиозно-сионистская она разделилась, была отдельно Беннет и Шакет как бы более либеральные правые и более религиозные правые, которые пошли э, без них. В итоге, как я уже говорил, все это разделилось. Одни получили проходной бал и прошли, а другие вообще не прошли. На вторые выборы Натаниэлл приложил титанические усилия, чтобы собрать их всех вместе. Они пошли вместе и таки набрали свои семь мандатов, как, собственно, и предполагалось. Но э, одна маленькая правая партия, партия от СМА, партия, в общем-то, ну, скажем так, сторонников и последователей Равака, она наиболее, может быть, правая, наиболее радикальная, в своих взглядах, последовательная партия, которая э, руководит сейчас, это Мар Бенгвир, она шла отдельно, и она в итоге не прошла, потому что им не хватило голосов. И вот, наконец, э, собственно, как бы перед этими выборами, перед пос... приближающимися израильскими выборами, которые будут в марте, снова начались все эти игры: кто с кем не играет, кто с кем не сидит, кто с кем. Э, э, разговаривать не хочет. Более-менее понятно, что Беннет и Шакет пойдут отдельно, об этом мы сейчас поговорим чуть более подробно. Но остальные религиозные сионистские партии, то есть партии, в общем-то, преданные целостности страны Израиля, нет ни малейших причин, чтобы они шли по раздельности, и все, все угробились. То есть, к сожалению, их там четыре партии фактически есть, и любая комбинация, в которой э, участвуют меньше, чем три партии, непроходная. проходная. По опросам это все четко очень показано. Если они не идут все вместе, они просто не проходят. И вот сегодня нас порадовали э, лидеры двух э, из этих партий: партии УЦМА, партии Тамары Бенгвира и партия Еврейский дом, которые сообщили, что они пойдут вместе на выборы. Что уже, конечно, несказанно радует, потому что до этого Натанья приходилось заниматься этими делами. Сейчас он сказал: что все, нет, у меня больше сил вас рассаживать, просто как воспитательница в детском саду. Вот вы, детки, сядьте, вот вам каждому по конфете, вот вам пряники, которые я вам э, даю сейчас, и которые я вам обещаю потом, только сидите, не ссорьтесь, не наступайте на ногу, вы не ковыряйте друг у друга в носу, не делитесь, вот ведите себя прилично, идите вместе на выбор. Он сказал, больше заниматься этими, Ну правда, сколько можно? Вы взрослые люди или вы действительно детский сад? И вот они проявили сегодня, э, по крайней мере, часть из них проявила такую... Э, э, взрослая, что ли, ответственность, и сообщили нам и Тамар и э, э, Раф, э, Перец о том, что они пойдут на выборы вместе, что, конечно, хорошо, потому что это увеличивает шансы того, что правые голоса не пойдут в мусорку, не пойдут в помойку. У ОЦМЫ где-то есть два, может быть, три э, мандата. У э, партии «Еврейский дом» есть тоже два, три. Вместе уже как бы проучается больше четырех то тут надо, конечно, как бы... Ну, не то чтобы добавить... Э, ложку дегтя в бочку меда, но все-таки добавлю я какой-то момент, что это поспешное, как бы быстрое внезапное обретение ответственности оно было связано с таким моментом. Дело в том, что сегодня в, правитель... в блоке и внутри Кнесса находится партии Еврейский Дом и национальное единство. Еврейский дом, как я уже сказал, возглавляет перец такой не путать его с пер... ни с пересом, ни с Амиром Перецом, из партии труда. Рафи Перец, он и Равин, он в прошлом военный летчик, он такой достаточно значимая фигура в религиозно-санистском движении, но, мягко говоря, не очень харизматичный, прямо скажем. И есть еще другой молодой лидер национального единства, Бицалель Смутрич. Вицелель Смутрич, он вообще совсем молодой парень, ну, собственно, уже не парень, он уже, уже сегодня министр в Израиле, у него большая семья. Я его помню еще совсем молодым парнишкой, который там участвовал в акциях протеста против левых в Иерусалиме. Вот, хороший парень, но до недавнего времени, в общем-то, он себя вел все-таки именно как хороший парнишка, а не как серьезный ответственный политик. И тоже, вот он кривлялся, и они не хотели сидеть вместе. Натаньял их рассаживал. В этом правительстве Натаньял дал ему достаточно высокий пост, серьезный пост, министра дорожного строительства. В Израиле это важный пост, потому что это инфраструктуры. Этот пост занимал до недавнего времени министр Кац человек, который, в общем-то, претендует на лидерство в партии или после Натаньяго один из претендентов. То есть на этом посту Кац очень много строил, очень много начинаний, все это он передал, как бы уйдя от министра обороны, э, министра иностранных дел, прошу прощения, передал вицелелю Смутричу. Бицелель, в общем-то, как-то так начал уже так вести себя как серьезный политик, а кроме того, он очень последовательный правый, поэтому пользуется поддержкой в правых кругах. То есть все знают, что Бицелель Смутрич, как бы он такой надежный, надежный, правый, идеологически правый лидер. И Гацалев Смутович сказал вот сейчас перед этими выборами, давайте-ка мы проведем такие праймери среди всех религиозных сионистов. Тут опять же, вот как бы мы говорили, что у них там семь мандатов, на самом деле, конечно, религиозных сионистов в Израиле больше. Это э, та часть общества, которая, у которой много детей в семье. То есть в среднем религиозно-сионистская семья — это шесть детей. И хотя, конечно, не все дети в итоге часто э, остаются религиозными, то есть некоторые уходят, становятся светскими людьми, все равно эта часть общества растет достаточно быстро. Именно из нее формируется более как бы, активная часть поселенческая, и офицеры боевые тоже именно оттуда приходят. То есть это такая хорошая, очень мотивированная, важная часть израильского общества. Но на выборах многие из них голосуют за большие партии. Кто-то за Ликут, кто-то даже за, там, наверное, за белоголубых даже голосует, кто-то более левая как бы, часть а на религиозно-сионистскую непосредственно как бы представители своего э, сектора голосуют, всего семь мандатов, как я уже сказал. И вот Бецалель Смотрович говорит, давайте-ка мы проведем такой праймерис среди всех религиозных сионистов, кто победит, тот и возглавит общее объединение. Он хитрюга, потому что он понимает, что на таких праймерис он молодой, харизматичный последовательный легко займет первое место. А Раф Перец хоть и не хитрюга, но он тоже понимает это. Он говорит, нет, не надо никаких праймерисов, у нас вот есть комиссия, у нас есть достойные люди, они вот они собираются, вместе решают, Ну, понятно. И тут Бецалев Смотрич начал говорить про праймерис. И в обществе стали говорить, да, как бы праймерис такая важная вещь, как бы демократия, то все. И тогда Рафи Перец быстренько бежит э, к СМЕ, к Бетамару Бангиру, говорит, давай заключаем с тобой союз, идем вместе на выборы, и как бы теперь уже э, вопрос о праймерис отошел на второй план, потому что уже две партии объединились, уже распределили места, и они теперь вместе говорят, смотрите, ну давай, присоединяйся к нам, и все будет хорошо. Ведь пойдем по отдельности, все погибнут, все не пройдем. Вот. То есть это, конечно, с одной стороны полезный, хороший шаг, который не может не радовать, что в, на, в правом фланге люди образумились и стали, и объединились. С другой стороны, к сожалению, ну или не к сожалению, так сказать, такова жизнь. Но этот э, момент э, связан с, с внутренней политикой. С другой стороны, какая разница? Главное, что результат хороший осталось только действительно, чтобы смотреть, что же к ним пришел, И тогда они втроем без натанья, у которых снова будет рассаживать как воспитательница, сами договорятся и сами пойдут все вместе. Так, что касается Беннета и Шакет, которые отделились как бы от религиозной сионистской тусовки и себя позиционируют больше как такую либеральную партию. Может быть, не светская, она светско религиозная но либеральная. Почему? Ну, Беннет у нас в кипе, а Шакет вообще на светский абсолютно человек. И э, на последних выборах предыдущих, которые у нас были вот совсем недавно, Шакет возглавляла всю эту кампанию. Но э, они говорят теперь, что, мол, 7 мандатов, которые она принесла, это то, что у них и так изначально было. То есть она ничего нового им не принесла, нет никакого смысла вообще дальше этот союз сохранять. И здесь я считаю, что это в данном случае хоть и рискованно, но разумно. Мы об этом немножко уже говорили. К сожалению, ситуация в Израиле складывается вот какая. Среди избирателей израильских есть достаточно немалый сегмент, в общем-то, правых людей которые, тем не менее, легко ведутся на э, антиправую пропаганду. В первую очередь, пропаганду против Натаньяла. И они, будучи правыми, в то же время говорят, нет, ну за Натаньяла нельзя, потому что Натаньяла, вот он уже очень долго управляет страной, ну, вот у него там с прокуратурой проблемы, вот у него такая жена неприятная. Их так научили в, в, по радио и по телевизору, каждый утюг об этом кричит. И сын у него такой, все вранье, конечно, но за Натаньяла не мог, и за левых тоже не мог. И пока была партия Кохлона, то они голосовали за партию Кохлона. Кохлон получил свои четыре мандата, а потом он испугался. Сказал, "Все, не хочу больше ходить на выборы отдельно, хочу обратно в Ликут, а, собственно, откуда он и был. Вот, потому что можно так вообще не пройти. И у как бы, правого блока не стала партия, которая чуть более что ли, левая, чуть менее правая, чем Ликут, и светская. И вот она подбирала все такие голоса. И на этих выборах эти голоса убежали к Либерману и к белоголубы. Теперь Беннет и Шакет, судя по всему, хотят в эту нишу влезть. Э, Натаньял, в общем... Мы не Бибе. Мы ему э, противостоим. Мы как раз вот те, которые... «Голосуйте за нас те, кто, кому не нравится Натаньял. Как бы так себя позиционирует Шакет, чем очень, конечно, сердит сторонников Натаньяла. Но, в общем, я понимаю, что это осознанная и продуманная, возможно, политика, которая в целом приведет к правому лагерю успех. А Беннета Натаньяо поставил министром обороны. И на этом посту Беннет быстро зарабатывает очки, мы об этом чуть позже поговорим. Он действительно как бы стал таким, тоже был молодой политик, только начинающий, а теперь он уже, в общем, набрел какой-то опыт политический, и он на посту министра обороны проявляет себя очень хорошо. Так что тоже как бы люди присматриваются и говорят, да, вполне себе серьезный человек, почему бы за него не проголосовать. Поэтому можно предположить действительно, что Беннет и Шакет пойдут отдельно, как некая такая правая либеральная партия, и постараются взять на себя голоса тех, кто правый, но не за Ликуды, не за Данки Справа от Ликуда будет вот это объединение религиозно-сианистское. Надеемся, что они все тоже как бы объединятся. И вот таким образом правый лагерь постарается не растрясти, не растерять, свои голоса своих избирателей. Тут стоит заметить еще, конечно, что э, буквально несколько дней назад Либерман запустил новый как бы такой спин о том, что, мол, Шакет просится к нему в партию, и он готов предоставить ей аж второе место в своей партии. Судя по всему, э, Либерман опасается, что как-то больше ему успехов предыдущих не повторить, что люди разочаровываются в нем, потому что даже... В обществе нерусскоговорящем израильском постепенно вот этот вот его э, драйв антирелигиозный, антиеврейский, по сути, антисемитский, откровенно драйв, он просачивается, хотя вся эта анти, антисемитская программа против религиозных евреев, она была на русском языке, но постепенно это все попадает в сознание обычных э, нерусскоговорящих израильтян, они в ужасе. И вот уже э, сегодня я прочитал, что против одного из э, э, высокопоставленных представителей партии Либермана заместителя мэра Хайфы, Лазаря Каплуна, подается, как бы, Гридим подали в суд за то, что он их сравнил с Гитлером и говорил какие-то совершенно ужасные гадости, что там у них инцест в семьях при непрерывной происходит и так далее. То есть какую-то пургу абсолютную, за которую, конечно, легко подать в суд. И, в общем, это происходит. В обществе начинают осознавать, что Либерман совсем не правы что он не э, непоследователен, что он пустослов, что он э, ведет отразнузно до антисемитскую политику. И у Либермана есть серьезное опасение относительно того, насколько успешен будет его вот этот третий заход, к которому он, собственно, сам и придет, потому что он мог в любую минуту договориться с правыми и войти в правительство и создать правое правительство вместе с ним. Он этого не захотел, мы идем на третьи выборы. Не факт, что э, ему удастся на этих выборах преуспеть. И он решил снова переобуться в воздухе и э, как бы оставить в стороне вот этот свой антирелигиозный драйв и вернуться снова к тому, с чего он начинал. Типа, мы очень правые, мы такие правые, либеральные. И сказал Шакет, давай иди к нам. Вот. И на русской улице в Израиле уже начали говорить, да как она может, Шакет, да с чего она вдруг, как она пойдет к нему, да неужели не знает, кто он такой. Мне с самого начала казалось, что это, конечно, его спин, что она не, не согласится на такие комбинации. И, конечно же, сегодня стало окончательно известно, что она спустила его с лестницы. То есть она абсолютно не готова идти с Либерманом, она прекрасно представляет себе, что этот человек из себя, как бы, что что собой представляет Либерман. Никуда она с ним не идет. Либерману придется выпутываться из этого, этой ситуации, в которой он сам себя загнал самостоятельно. А шокет идет вместе с Беннетом. это как бы тандем, который существует уже много лет. И вот они попытаются работать на умеренно правую публику, либеральную. Вот, так что в этом смысле как бы, правые вроде пока выглядит все неплохо, и правые показывают э, ответственность и разумность, что дает надеяться, основание надеяться, что в общем, на этих выборах как-то не повторят ошибок прошлого. Хотя, как мы знаем, в общем, столько всяких факторов, что очень трудно что-то предположить. А в Ликуде на следующей неделе пройдут праймерис. Причем пока даже неизвестно, праймерис только на главу партии или на весь вообще список кандидатов. Дело в том, что э, мы об этом говорили на прошлых передачах тоже. Э, в Ликуде появился еще, так сказать, э, такой персонаж Гидон Сар человек, который э, давно утверждает, что он является альтернативой Натаньяву. И вот сейчас, когда Натаньяу находится под преследованиями э, прокуратуры, у, у, Гидон Сар начал говорить, что ему пришло время Натаньяу, как бы мы уважаем твои заслуги, давайте перейди. «Уходи в отставку, я буду вместо тебя». В принципе, конечно, в, в демократической партии, а я замечу, что Ликут сегодня в Израиле практически, по сути дела, единственная партия, в которой происходят демократические выборы, где сами члены партии избирают свое руководство. Потому что раньше таких партий было много в Израиле. И, пожалуй, только религиозные партии там было по-другому. Там значит, избирался некий совет мудрецов, который решал, или даже не избирался, сам себя назначал совет мудрецов, который уже назначал депутатов в парламент, кандидатов депутатов в парламент. А в последнее время как-то, в общем, эти праймери, эти выборы внутри партии во всех партиях отмерли. И не осталось ни одной партии. В Белоголубы, например, там все решает лапиды, вот эта вот самая тройка генералов. То есть сами просто все решают. У Либермана Либерман все решает сам Либерман. В религиозных партий решают тоже советы мудрецов. И по сути дела, Ликуд стал единственной партией, где есть еще демократия. То есть, как бы мы гордимся тем, что Израиль мы единственная демократия на Ближнем Востоке уже такая в общем, демократия, как бы, мягко скажем, не, не самая доброкачественная демократия, второй свежесть, да, как мы бы сказали. Так вот, это важно, что в Ликуде продолжает быть демократия, и что есть кандидаты, претенденты ведь многие говорили, что на Таньягу выжиг вокруг себя поле, что он не оставил преемников, он не оставил наследников, он не оставил, кому можно передать партию. Оказалось, что нет, в Ликуде полно людей, которые претендуют на это место. Другое дело, что все остальные кандидаты, это тот же Израиль Кац, Инир Баркад, и, э, они сказали, конечно же, мы хотим возглавить партию Ликуд, какой солдат не мечтает быть генералом, тем более, собственно, они уже не солдаты, они там в генералитете ходят. Но сейчас такая ситуация, когда Натания нашего лидера преследуют и травят мы сейчас, как бы пытаясь против него играть, мы как будто бы будем играть на руку нашим врагам. И мы этого не хотим. Вот когда Натаньял закончит сам, он скажет, ну все, я ухожу на пенсию. Тогда мы, конечно, поборемся за это место друг с другом. Но сейчас, даже, может быть, с ним поборемся в следующий раз. Но вот сейчас мы этого делать не будем, потому что это будет на руку дипстейту, на руку врагам нашим. И тут выходит такой весь Гидон -сар и говорит, а я вот хочу сейчас воевать с Натаньял, я хочу бороться за первенство в партии, ну что ж, на мой взгляд, э, как бы это очень некрасивая позиция, прямо скажем, такая подлая позиция. С другой стороны, как я уже сказал, э, наличие праймериза в Ликуде в каком-то смысле э, добавит легитимации Натаньялку. То есть сейчас, когда часть общества говорит, ну он же находится, под, э, против него выдвинули обвин э, какие-то обвинения, и вообще кто он такой, так сказать, можем... Как может нашим лидерам, национальным, быть человеком, против которого выведут обвинение? И вот будет праймер из Ликудии, на которых, я думаю, Натаньяо победит. И это, в общем-то, в каком-то смысле в глазах вот этой умеренной части общества, тех, которые слушают слишком много э, левых э, средств массовой информации, вернет ему легитимацию. То есть они увидят, что в, в стране есть огромное количество людей, которые поддерживают Натаньяо, несмотря ни на что. Вот. Поэтому победа на праймере, с одной стороны, показывает, что Ликуд — демократическая партия, в которой, в отличие от бело-голубых Решается все не четверкой э, лидеров. У, у них там даже прописано в их в правилах партии, что все решает Лопиды, как вот эта компания. А никакой демократии там даже близко нет. Это партия, которая претендует на лидерство в стране. Так вот, в отличие от них, в Ликуде есть выборы, есть демократия, есть соревнования. Но на этих, э, этих прамерез, на этих соревнованиях, конечно, Гидон Сар э, показывает свою, не лучшую свою сторону. И в другой ситуации, возможно, у него было бы гораздо больше сторонников. Сейчас, в общем-то, я думаю, что он может претендовать процентов на 18, а может быть, и того меньше, потому что многие ликудники говорят, что, конечно, опять же, может, он неплохой человек, может быть, он э мог бы неплохим быть лидером, но вот так вот выступить против Натаньяла сейчас — это предательство. И это предательство мы, конечно, ему не простим. Так что э вот будет 26 декабря праймерис, посмотрим, победит ли Натаньяла. Я думаю, что победит. Победит ли с каким... Э с каким перевесом. Но самое интересное вот что: Ликудовский суд, суд внутренний суд партии Ликут. К нему там подали, подали иск о том, что мол, а почему только на лидера партии, если уж проводить праймериз, давайте проведем праймериз на весь список. И Ликудовский суд сказал: вы знаете, да, вот по законам партии Ликуд, так и да, нужно проводить, если уж проводить праймериз, нужно проводить праймериз на всех, не только на лидера партии, но и на кандидатов в Кнессе. И осталось 4, буквально 4-5 дней То есть Никто к этому не готов Можно предположить, что в итоге Я уже так понял, что на следующей неделе собирается Расширенный состав суда Который, возможно, сумеет найти формулировку По которой будут отменены праймериз для всех И только останется для лидеров партии Но не исключено, что такие действительно будут, Вдруг внезапно окажутся, что выбирают весь список И тогда те э, депутаты от Ликуда, их немного Которые заявили о своей поддержке Сара Они окажутся в очень э, Как бы щекотливой ситуации Потому что они думали, что они поддерживают Сара Но сами это ничем не рискуют Потому что их место гарантировано. А теперь, когда они засветились И показали себя, по сути дела, предателями на У которого все-таки самые мощные позиции в партии Им придется бороться за свое собственное место И уже не до жира быть бы живым уже не поддержку Гидана Нусара они будут думать а о том, как пройти самим. И это может очень сильно подпортить, конечно, Гидана его поддержку тех э, немногочисленных, э, э, высокопоставленных э, людей в партии, которые заявили о том, что они будут э, голосовать и поддерживать его. В общем, может быть очень интересное событие на следующей неделе в партии Ликуд. Об этом мы, видимо, поговорим уже в конце через неделю у нас в следующей передаче, когда будем подводить итоги того, как все это выглядело и что там было. Мы сделаем небольшой, небольшой перерыв, буквально несколько минут, после чего вернемся и обязательно продолжим. Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Ну и телефон в студии 847 4005 5200 Если будут вопросы. Ну а пока давайте об инициативе Беннета. И действительно сегодня по Сергею у нас есть вопросы или можно да, поводить, ответить давайте на про, давайте про сначала об инициативе Бен, Беннета, а потом mm -hmm. если будут звонки примем. Хорошо. Да, вот я сегодня я начал уже говорить о том, что Беннет показал себя на посту министра обороны как серьезный и, и опытный министр, и вот действительно сегодня по В газете Израиля Йом израильское сообщили, что Беннет как глава ми... министерства обороны по сути это означает де-факто премьер-министра Иудеи Самарии, занялся очень важным и нужным делом зачистка Иудеи Самарии от финансируемого Евросоюзом незаконного арабского строительства. Речь идет о продуманной и сознательной политике захвата арабами из стратегических позиций в так называемой зоне СИ. Зона СИ — это согласно соглашениям ОСЛО области в Иудее Самарии, ну, когда-то в типа, теперь уже Газа, полностью зачищена от евреев, Юдон-Фрай. Так вот, в Иудеи-Самарии 60% территории — так называемая область Си, которая находится под полным контролем Израиля, в отличие от зоны А, которая находится под полным контролем Ромальского ОПГ Абумазана, и зоны Б, где административно ромальское ОПГ, а военный контроль — израильский. И в реальности в зоне Си как бы, арабы не должны строить без разрешения Израиля по закону, по соглашению Мосла. а на самом деле они там строят, причем строят без всяких разрешений. Спрашивается, откуда деньги, потому что любое строительство требует денег. Деньги дает Евросоюз. И э, это строительство не то, что там каким-то людям арабам несчастным, которым э, негде жить. Их примерно на территории зоны си живет примерно 200 тысяч арабов. Так вот не то, что у них там некуда, нигде им строиться, негде им жить. Их расширение их поселков это как бы речка. То, что им не мешает Израиль, но они строят э, в стратегических местах, пытаясь отсечь целые блоки территорий от будущего как бы, Израиля, в будущем разделе, если такой раздел состоится, не дай бог, то, во-первых, с одной стороны, окружить еврейские поселки так, чтобы они не могли развиваться, с другой стороны, перехватить, отрезать какие-то куски в свою пользу. То есть речь идет примерно о тысяче незаконных строительных объектов нескольких сотнях мест. Совокупный бюджет всего этого строительства достигает десятков миллионов евро. И все это поступает от правительства стран Евросоюза. Параллельно Евросоюз в рамках вот этого откровенно антиизраильского проекта еще и пытается парализовать израильскую юридическую систему, когда арабы подают иски в израильские суды по всяким безумным поводам, связанным с недвижимостью, и землей в Иудеи и Самарии. Таким образом, парализуется вся система. И когда нужно действительно решить разобраться с каким-то реальной ситуацией, какой-то реальной частной собственностью, все это затягивается, потому что есть еще тысячи. Просто каких-то исков по поводу каждого домика в поселении, каждого квадратного сантиметра, на котором евреи что-то сделали, это все стоит денег, это все тоже финансируется Евросоюзом. То есть, с одной стороны, мы видим, что Европа загибается сейчас под исламским вторжением, и вот, с другой стороны, напоследок, как бы она пытается еще навредить, напакостить ненавистным ей евреям. И характерно, что занимавший в прошлом должность министра обороны пресловутый наш Либерман, который... Как вы помните, обещал, что как только он станет министром обороны, то в течение 48 часов он уничтожит лидеров ХАМАСА. Так вот, он не только не боролся с этим арабским средством, захвата, захватывающим территорию людей и Самари, но даже, напротив, лоббировал расширение его масштабов. То есть у него вот была такая программа развития плана Калькилий арабского города Калькили. И вот там он пытался даже какие-то куски от зоны Си передать им, чтобы они строились. Слава Богу, это все в правительстве забаллотировали, убрали. Так вот, Беннет, новый министр обороны, назначенный Натаньялом, видимо, для того, чтобы, в общем-то, создать Беннету такой вот солидность и престиж. То есть теперь, поскольку на Беннета возлагаются надежды, что он заберет голоса правых, которые уходят сейчас в левый лагерь или к Либерману, чтобы Беннет все-таки представлял собой более такого солидного и серьезного политика, и Беннет с этой возложенной его него задачей справляется очень неплохо. Он разработал двухлетний план, план последовательной полной очистки территории СИ. От незаконного строительства арабо-европейского, и распорядился полностью изменить порядке приоритетов гражданской администрации, то есть, вот фактически, правительство Израильского, иудеи и Самарии, вот, которое должно перестать сейчас заниматься ерундой, например, выискивать, там, что в каком-нибудь поселении построили балкон незаконно, вот, или не давать разрешения на строительство этого балкона, а заняться борьбой с незаконным арабским средством в стратегических в первую очередь местах. И каждый месяц ему отчитываться о проделанной работе. Вот. И более того, он встретился с послами Евросоюза и сказал: Ребята, вы передаете десятки миллионов евро на борьбу с нами, мы все, все равно снесем. Даже не думайте, мы все это снесем, все очистим. Жаль, просто ваши деньги не выбрасывайте их на ветер, перестаньте кормить арабов этим своим строительством, перестаньте им помогать. Вот. Конечно. Этого, этого еще очень мало, этого недостаточно. Более того, что такое два года? Мы не знаем, будет ли правое правительство у нас через три месяца. Но все таки мы видим, что здесь есть системный подход, разумный, последовательный. И начало, по крайней мере, положено. все таки в этом смысле, конечно, следует сказать Беннету, что он большой молодец и что он занялся, пожалуй, самым важным, чем должен заниматься министр обороны. Дело в том, что у нас министр обороны — это не совсем тот человек, который командует генералами. Армия сама с собой занимается. Министр обороны тот, который из правительства приносит деньги, добывает бюджет для армии. Но в Израиле, кроме того, министр обороны, по сути дела, возглавляет всю еврейскую жизнь, не только еврейскую, на самом деле, Гудеи и Самарии. И поэтому до сих пор, как бы никто не боролся с арабским строительством незаконным, сейчас Беннет этим занялся, и честь ему и хвала. Спасибо. Спасибо. Ну и теперь. А, вот... Вот, давайте ответим на вопросы радиослушателей. Масса звонков. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Алло. о новых, новых ликудниках, которые якобы перешли из Левой Мерес и сегодня составляют основу э, помощи сару Саару, который, которого они подталкивают против, э, против Натаньягу, чтобы повернуть э, внутреннюю политику ликуда. Спасибо. Да, действительно. Был такой проект, и он существует до сих пор. Они себя называют «новые ликутники». Это вроде как они говорили, что мы ну, либеральные, умеренно правые, которые приходим в партию власти, чтобы ее развить, расширить и придать ей больше либерализма. На самом деле были так сказать, люди, которые пролезли в их внутренние формы. И выяснили, что многие из них занимают радикально левые позиции, что они пришли в Ликут действительно, чтобы убрать, отодвинуть подальше правых, идеологически правых политиков, и продвинуть наиболее левых. То есть, по сути дела, повлиять на внутреннюю позицию Ликуда. В общем-то, надо сказать, что такую идею, ноу-хау это, придумал в свое время Фейглин. Моше Фейглин, который когда-то, сколько-то уже, наверное, лет 20 назад, он сказал, Ликуд — это партия, которая отражает, в общем-то, еврейский народ. Нравится нам или не нравится, когда в зеркало смотришь, тебе, может, не нравится, но это то, что есть. И для того, чтобы сделать Ликуд более правым и более идеологически, скажем так, последовательным, мы должны массово прийти в Ликуд, голосовать, поддерживать правых и, так сказать, не поддерживать левых. И мы помним, что Фейглин, в общем-то, собрал команду примерно 10 тысяч человек. А Ликуд, я напомню, это самая большая партия в Израиле. И она, так сказать, то сдувается, то раздувается. Как бы то количество членов у нее увеличивается, уменьшается. Но там порядка там, 300-400 тысяч человек. Что, в общем-то, для Израиля это огромный сегмент общества состоит в, ней, в этой партии. И команда Фейглина, поскольку она была слаженная, она, в общем-то, помогла прийти многим правым сегодня израильским политикам. Ерев Левин, Цепих Утавели, даже тот же Зелев Они, в общем-то, поднялись во многом на поддержке сторонников Фейглина правы. И точно то же самое решили сделать и левые, которые действительно были из из-за воды. Многие даже не вышли из своих партий, что, кстати, является уголовным преступлением в Израиле. В Израиле нельзя быть членом сразу двух партий. Это уголовное преступление. Но они это тихонечко сделали, и действительно они пытались влиять. Насколько я понимаю, речь идет о количестве, чем было фейглинцев, то есть где-то несколько тысяч таких человек. Они в основном в Толявиве и окрестностях. И, в общем-то, повлиять сильно на состав партии они не могут, потому что они все-таки не так хорошо организованы, как, например, это было в, во фракции манигут Юдит, или руководство Фейглина. Но да, они помогли подняться нескольким депутатам. Вот, например, Шарон Хескель молодая девушка, молодой депутат либер... либеральных взглядов в Ликуде, она вроде бы пришла действительно с их поддержкой. Она начинала в свое время тоже в Махшав, в радикально левой, экстремистской левой организации. Но когда она была в Ликуде, она мне очень нравилась. Она такой вот последовательный либерал, либертарианец, может быть даже в каком-то смысле. Ее позиция идеологическая по поводу целостности страны Израиля, она как бы ее не очень э, озвучивала. И, видимо, там все-таки было не совсем то, что бы мне понравилось, например. Но она об этом не говорила. Говорила об экономике, про экономику она была полностью так сказать, молодец, такой э, очень правый подход. Сейчас она поддерживает Гидона Сара. Это означает, например, что очень многие ликудники уже отвернулись от нее и заявили, что, конечно, больше нее не поддержат никогда, потому что, я уже говорил, многие воспринимают поддержку Сара сейчас как предательство. Я почти уверен, что новые ликудники действительно пытаются сейчас создать э, Гидону Сару поддержку, и, видимо, они являются его основной, как бы основной ударной силой. Но я думаю, что их влияние внутри партии минорно. это не то, что поможет Гидону Сару действительно победить. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, господа. Добрый. Сергей, я звонил вам, знаете, откуда? В Вест-Вирджиния. Вау. Да, так что по телефону вас прекрасно слышно, и вас, Александр. Можете, пропустил сюда, скажите мне, пожалуйста, Александр, вот такой вариант. А если в марте месяце ничего не получится, так что будет? Что будет, если в марте месяце опять будет, то, будет то, же то же самое, что сейчас учили. прошло два раза? Кто-то имеет какие-то полномочия, так сказать, приказать, заказать, я не знаю. А можете мне сказать, пожалуйста, я с удовольствием послушаю у Вест-Вирджинии. Спасибо большое. Спасибо, Алекс, с наступающим с праздником. Вас тоже, спасибо большое. Спасибо, Сергей. Понимаете, Алекс? Ситуация действительно такая, что многие в Израиле тоже задают этот вопрос, и говорят, а что будет, если на третьих выборах не будет никакого решения? Ну, во-первых, э, хочется надеяться, что все-таки на третьих выборах э, правые сумеют получить необходимый им 61 мандат. Если же не будет и тогда, и все повторится, как было на вторых выборах, то что ж, либо мы отменяем демократию в Израиле, либо мы будем ходить на выборы и пятый, и восьмой раз, до тех пор, пока общество не примет решение, потому что в конце концов можно ругать политиков, можно говорить, что Либербан плохой, и Белоголубые плохие, и Натаньял плохой, но в общем-то это же проблема общества. Израильское общество никак не может принять решение. Должно быть критическая масса израильтян, которые правы. Да, действительно, чтобы прав... правым, чтобы победить, нужно быть намного больше, чем половина, потому что большинство арабских голосов идет влево, а значит, правым, чтобы победить, нужно, чтобы их было порядка 65 на самом деле процентов, а не 50 процентов, 51. Но если до тех пор, пока израильское общество не проявит вот какую-то ответственность и зрелость, и мудрость, и не перестанет разбегаться по всяким маленьким секторальным партиям, проголосует за большую правую партию или, в конце концов, за большую левую партию, так, чтобы э, у какой-то из них партий возникло большинство, да, может случиться, что мы пойдем на четвертые выборы, на пятые, на шестые Итак, потому что альтернатива этому отказ от демократии. Но я думаю, что большинство израильтян все-таки не готовы к такому решению, к такому повороту. И снова у меня есть ощущение, что третьи выборы будут последними. Это чисто интуитивное ощущение, потому что никаких, в общем-то, у нас не может быть реальных прогнозов и аналитики, поскольку мы в ситуации, в которой мы никогда не были. Посмотрим. Спасибо. Ну, и еще об одном мне хотелось бы услышать: это военное правительство с прокуратурой. Да, тут просто действительно события развивались стремительно, и вот буквально за 10 минут до эфира я прочитал последние новости, о которых вам сейчас расскажу. Итак, по поводу назначения министром юстиции Амира Моханой, адвоката Орли Беннари, временно временно исполняющей обязанности генпрокурора, и запрета, наложенного на это назначение судьей высшего суда ныне Мазузом. Так вот, надо понимать, как бы в рамках чего это все происходило. Шайницан, генеральный прокурор э, израильский, закончил свое время, как бы свою должность и ушел. Его время закончилось. Нужно назначать нового генерального прокурора, но назначать его невозможно, потому что его должна назначать комиссия, которая создает правительство. А правительства у нас нет. У нас есть временное правительство, которое неуполномочено назначать генерального прокурора. Но поскольку как бы, в свое время законных израильских подумали, о том, что может случиться временное правительство, и как-то нужно будет решать этот вопрос, во временном правительстве министр юстиции можно назначить, назначить временного исполняющего обязанности вот этого генерального прокурора, вместо ушедшего, закончившего свою как бы службу Шая Митсана. И Амир Хана, министр юстиции, назначенный премьер-министром Натаньевым, сказал, «я назначу». И в прокуратуре началось просто кипение мозга. «Да как ты смеешь? Да ты не можешь!» Почему, собственно, не можешь? Почему не смеешь? По закону написано, что только ты, он и может, Абирахан и только и может назначить временного генерального исполняющего обязанности. Но Мардыхай и Мандельблит, который юридический советник правительства и который главный прокурор, опять же, в Израиле надо понимать, есть разница. Генеральный прокурор это как бы э, главный, э, это самый, самый высокопоставленный прокурор, но над всей прокуратурой как бы главой прокуратуры является, э, является юридический советник правительства. Так вот Мандельблит сказал: нет. Амирахана, ты выберешь, ты назначишь того исполняющего обязанности, которого я тебе укажу. Амирахана сказал: с какого-то перепуга ты чиновник будешь мне избранному обществом министру говорить, что мне делать? Я назначу того, кого посчитаю нужным." И объявил о том, что он назначает временным исполняющим обязанности генерального прокурора адвоката Орли Бен Али, женщину. Почему он выбрал ее? Дело в том, что Орли Беннари, она достаточно известная адвокат, она вела уголовные дела, то есть у нее хороший опыт э, ведения дел. Некоторое время назад она узнала, что э, прокуратура скрывала от нее, как от адвоката, и от обвиняемого очень важные материалы. Ну, то есть обычная для Шаяницана и его банды ситуация. Прокуратура что-то куда-то замылила, чтобы, кстати, выиграть процесс. Она об этом случайно узнала и начала с ними войну. И с тех пор для Шаяницана и его команды стала парень, то есть враг, с которым никаких дел не имеет. И, конечно же, Амир Ахана не случайно выбрал именно ее, потому что он понимал, что чтобы противостоять диктату чиновников из госпрокуратуры, он должен поставить человека, который будет с ними бороться. И он сказал: будет вот эта самая, она адвокат, у нее есть большой опыт, и я хочу ее. Мандельблит пошипел, пошипел, и буквально, собственно. В среду Амира Хан ее назначает, а в четверг, на следующий день, э, как бы ручное движение, так называемое движение за чистоту власти, ручное движение левых подает иск в Верховный суд о том, чтобы это назначение э, неправильное. И судья Верховного суда Мэни мазус это назначение замораживает до выяснения обстоятельств. Причем никаких аргументов реальных у него нет. То есть нельзя сказать, что на не подходит потому что там допустим на ней висят какие-то судебные дела или у нее нет юридического образования или там она не знает, что еще она женщина у нас как бы принято продвигать женщин она опытный юрист то есть она вполне может занимать юридическую должность на ней нет никаких уголовных преступлений ничего пришить не смогли и тогда формулировка была такая что у нее нет достаточного опыта то есть как будто бы генеральными прокурорами назначают сразу людей, у которых есть колоссальный опыт в генеральной прокуратуре. Смешно. При этом, когда я готовился к передаче, я прочитал аргументы, почему, собственно, вот решение Верховного суда было несостоятельным, почему судья Мэни Мазус, который принял это решение заморозить назначение Орли бен -Ари до выяснения обстоятельств, он вообще должен был взять самоотвод, потому что там есть куча пересечений. То есть, э, скажем так, одним из кандидатов на должность генерального прокурора является человек, который близко и тесно знаком с этим ныне Мазузом. И другой судья Верховного суда, который является дальним родственником этого человека, он сказал, «Я не буду заниматься этим вопросом вообще, потому что как бы, ну, пересечение интересов, я беру самоотвод». Ныне Мазуз этот самоотвод не взял и сказал, «Буду разбираться». И тут же как бы выдал этот запрет. Кроме того, он сам в прошлом был юридическим советником правительства, и опять же другой судья Верховного суда в свое время, который был до этого юридическим советником, он за такие дела, где как бы противостояние юридического советника и правительства, и самого правительства он за эти дела не брался, и говорил, ну я был сам юридическим советником, вроде как по этическим соображениям я в эти дела не хочу влезать. Уныни Мазуза и этого тоже этических как бы, соображений никаких не было, он сказал, без всяких проблем влезу и буду. Более того, уныни Мазуза некоторое время назад высказывался в том плане, что вот иногда случается ситуация, что правительство что-то хочет, а юридический советник правительства, как бы чиновник, который их тормозит, у него нет в руках закона, который мог бы запретить правительству это дело. Но интуитивно, слушайте внимательно, интуитивно юридический советник чувствует, что это неправильно. То есть не по закону, а просто потому, что так юридическому советнику в голову взберут. И вот в такой ситуации, если они придут судиться, то я, конечно, буду на стороне юридического советника, сказал Мэни Мазус. То есть я перевожу на простой язык, заявляет судья. Вот если ко мне придет человек рыжий, и скажем, брюнет, я всегда буду на стороне рыжий. И после этого к нему приходит рыжий брюнет. И он, ничтожит сумнявшийся, вместо того, что сказать, ну извините, я, так сказать, возьму самоотвод, потому что я, очевидно, не беспристрастен, я об этом открыто говорил в этом вопросе, он самоотвод не берет и выносит решение, мол, типа, надо заморозить это назначение. Все говорят о Хане, Амира Хана, слушай, да что ж такое происходит-то в конце концов? А он вообще не имел права такое решение выносить. Амир Амира Хана пишет письмо, что я как министр плевать хотел. Ну он, конечно, это выражает гораздо более дипломатически и красивыми словами, но по-простому плевать я хотел на решение Верховного суда и э, назначение временного исполняющего обязанности генерального прокурора остается в силе. То есть, понимаете, на самом деле, конечно, опять же, я говорю, мы живем в Израиле в ситуации сейчас, когда... То, что происходит, такого никогда раньше не было. То есть две ветви власти находятся в открытом конфликте, на самом деле это очень похоже на то, что происходит и у вас в Америке. И они раньше были хоть какие-то согласования, они играли по каким-то правилам. Теперь одна сторона отказывается говорит по правилам, а вторая сторона говорит, я тоже тогда играть по правилам не буду. Если вы мне просто вот с бухты-барахты, в нарушение закона, говорите, что вы отменяете назначение, которое я сделал, так я плевать хотел на вашу отмену. Но тут, казалось бы, вот, все было, вот на этом все кончалось. И тут, буквально за 10 минут до э, начала нашего эфира, я прочитал в новостях, что Орли Бен-Ари, вот эта самая э, адвокатесса, которую назначил, э, назначил Охана, она сказала, я ухожу, я не готова занимать эту должность, я сдаюсь. Типа, ну ради национального консенсуса, какая-то дребедень, в общем-то. То есть, по сути дела, опять же, переводя все на простой язык, Причайно. она показала, что она человек слабый. И она, в отличие от Амира Ханы, который оказался, что называется, «железным человеком», она не готова противостоять этой банде, и она сбежала. То есть Амира Хана остался теперь опять без э, генпрокурора, мы остались все без генерального прокурора. Посмотрим, как дальше Амира Хана будет действовать. На мой взгляд, на самом деле, то, что сейчас происходит, должно для очень многих думающих израильтян прояснить ситуацию. Александр, огромное спасибо еще раз наступающим светлым праздником Хануки, и до встречи в следующий раз. Всего доброго! С праздником! С праздником!